Кстати, вот сейчас обратила внимание на спину спортсменки из Турции У нее маленькая, маленькая татуировка все-таки... Удивительно для сборной Турции да. такие, такие элементы на теле. Да, очень светская бакса. Вообще, как я уже говорил, Долгатова показывает отличный бокс на этом турнире в прошлом. Наивысшее ее достижение – это серебро на чемпионате мира аж в 2014 году. Но уже после своего четвертого поединка она заявила, что очень хочет взять бронзу. И для нее важно, что это как раз домашний чемпионат мира. Ее соперница тоже наделала очень много шороку, провела все предыдущие поединки. Естественно, победила с судейским счетом 5-0 в каждом. Да, сразу очень громко на три вот отлично сейчас попадание справа неплохой обмен да скоростной такой да очень быстрый так кстати сейчас пропускать к сожалению долго Кажет через да. руку, достала слева, точно в челюсть. Угу. Да, Стала она попадает. помедленнее, помедленнее турчанка, и в этом плане у от да, преимущества. И здорово то, что она у эти атаки все хорошо видит, и потом отлично отвечает на них, часто очень попадает. Она хороший контратакующий боксер, и ее задача как раз в ринге, чтобы заставить сопернику работать, мазать и потом уже наносить свои атаки. Здесь хорошо было слева. Точное попадание. Довольно-таки мощная турчанка. Главное, чтобы она не утяжелила нашу сада. Не нависала на ней. Да, причем интересно, что они обе в полуфинале, но изначально ни одна, ни другая не были сейными. Ну, это такая весовая, где возможно неожиданность. Вот сейчас неплохо, но к сожалению в ответ пропускает Долгатова и сразу вперёд выбрасывает несколько ударов и несколько точно в цель. Хороший качественный бокс показывает. Сырченко немного, конечно, недовольна дистанции. Все время хочет немножко отдалиться. Ух, сейчас невероятно мощный удар. Справа вылетает в голову турецкой спортсменки. Она стоит. И здесь можно добавить еще раз апперкот. И, друзья, нокдалл! Судья отчитывает нокдаун. Спортсменки из Турции, потрясающе уже в первом раунде, нокдаун, а еще впереди два, надеемся, Сада Долгатой да, сейчас прибавит, она идет вперед и добавляет сразу опять серию, но, к сожалению, проваливается, сейчас нужно отобороняться. Ну, да, просто чуть пошла вперед и провалилась. Хорошие спортсменки, обе приятно смотреть этот бой. Последние секунды первого раунда. Очень неплохо. Садат бьет удар снизу, добавляет боковый. Поднимает голову и затем да, сливом боковой. Отлично, отлично, отлично, да, друзья. Да. И главное, есть уже нокдаун в этой поединке. Это просто прекрасно. Он, в принципе, добавляет Садат Одно очко. Защищайся. Вот средняя дистанция стоишь. Вот защищайся, тут пей. Понимаешь? Далеко не стоит. Рядом что, ты ее перебиваешь, ты быстрее идешь вот вот вот вот что он не отреагировал. Да, он не отреагировал. Да, он не отреагировал. Да, он не отреагировал. Да, он не отреагировал. Друзья, второй раунд. Ну что, в перерыве, по-моему, Долгатова сказали, что ей не нужно лезть в драку и стараться как можно больше занимать среднюю дистанцию и там уже атаковать, потому что на этой дистанции она переигрывает свою оппонентку. Ух, сейчас пропускает ночь. Ну, вот Садат справа. А Турецкой спортсменки вот говорили: не нужно есть в драку. А сейчас мы с вами, друзья, наблюдаем настоящую драку. Ну, на самом деле, не нужно пятиться. Вот это основная ошибка. Ей сказали: не иди в драку, она начала пятиться. То есть здесь уже мне кажется, она была довольно-таки эффектна в средней дистанции. И вот продолжая, она а начинает а набирать обороты. Как только начала пятиться, отходит и пропускает. То есть, ну, вот такой сомнительный, на мой взгляд, совет тренера. Так да, уже минута прошла с начала второго раунда. Да, потрясный поединок. Он здесь довольно-таки успешно. Вот. Бесполезно пятница уходить назад, есть только максимум, раскручивать в стороны. Очень, часто, очень часто часто пытается она амперкотом пробить и затем уже серийно зарядиться. Ну, ну, да. Ну, Какой-то такой навал у нее еще присутствует почему-то. В конце каждого этапа чуть-чуть как будто наваливается в туловище. Но это конечно, очень здорово бьет. Да, постоянно их пропускает, кстати, спортсменка из Турции. Он их не ожидает, не, не, при... не подстроилась, даже не знает, я думаю, как от них защищаться, если честно. Да, и, кстати, подключаются трибуны, кричат «Россия, Россия!» Хорошая была атака серии, но, к сожалению, потом э, реваншировалась спортсменка из Турции. Ну да, они вот очень неплохо обмениваются но, такими, но вот, но жесткими но ударами. Да, очень зрелищный поединок. Здорово, да, да. да. Абсолютно смотреть. Абсолютно бескомпромиссный. И очень здорово Турчанка так отталкивается, и что... Судья не останавливал бой, продолжают они его. Меньше 30 секунд до конца второго раунда. Как же быстро летит время. Стоп, стоп. Мало вмешивается с, э, рефери, это приятно. Да, дает возможность побоксировать. Стоп. Рю, рю. Уж сейчас опасно было, главное сейчас отобраняться. So, мне, мне кажется, Турчанка сейчас воспользовалась нашей комбинацией, ударила снизу, добавила боковой. Учится быстро. Видимо, да. Слушай, с вами, <реклама> с вами, Ну да, единственное, что вот мне удалось слышно слышать, не убирай руки от головы в самом конце. Мне кажется, этот поединок достоин быть финальным. Да, судя по накали, это точно. Поэтому очень жаль, что они сошлись в полуфинале. Просто какой-то град удара! Очень-очень здорово. Просто уже начинается настоящая мясорубка на ринге. Да хватило бы сил, хватило бы сил до конца этого раунда. Стараются приободрить трибуны. Уже второй раз Турченко пытается ударить наш удар. Наш запатентованный удар. Да, да, да, да. Ну они, конечно, прям хочется восхищаться. Стоят, что они делают. Когда, блин, что-то, выдумывают постоянно, постоянно продолжают бой. Здорово. Сразу же, вот сейчас небольшая была ох пауза. ты, ух вот ты, Я не знаю, не сильно кубару, наверное, сейчас Долгатова. Да, здорово, здорово. Пока это самый захватывающий поединок, наверное, на всем турнире. Да, вот 60 килограмм, мне кажется, они все-таки затмили. Реплюнули? Да. Турчанка жалуется на удары по затылку. Света говорит, нечего поворачиваться за тульку. Крублично сейчас проводила и добавила. пропускает тоже опасно. Постоянно Стоп, в конце меняется инициатива. Это... Меньшие минуты до конца это поединка. Вот и как много это... ударов. Да. Никто не Стоп. хочет уступать. Да, до последнего. Сейчас, конечно, скажется главным образом, кто, кто же выносливее. Меньше 30 секунд остается. Да, просто потрясающий бой. Как-то можно обеим руку поднять? Я думаю, что надо поднимать руку Долгатова. Но Все-таки нокдаун был. Конечно, конечно. И просто вот сокрушительная атака. Сейчас придет Долгатова вперед. И, друзья, завершился этот поединок так же, как и начался. Бескомпромиссные схватки, друзья. Очень интересно, кем же будет здесь решение. Я думаю, что победила Сада Долгатова. Она провела отличный бой. И плюс, конечно же, нокдаун в первом раунде. Мне кажется, нужно какой-то дополнительный приз еще. Для второй спортсменки придумать. А да, самое зрелищное, например. Да, да, да, действительно, очень. Или не сдающийся. Да. Она даже здесь улыбнулась. Ой, показала язык. Приятно, да, когда в таком кураже проводит бой. Да, очень здорово. Ух ты! Вот это. Удары. Итак, друзья. Победа в этом поединке одержала. Обалдеть. Я, честно говоря, вот этого совсем не ожидал. Победу отдают гусина Сюрминели из Турции. Да, это действительно странно. Все-таки был нокдаун. Ну, Но очень-очень ровно все и шло у них. Но вот тот нокдаун, он же, в принципе, это точное попадание. Это не обязательно, что это выигранный раунд. Поэтому тут очень ровный бой, очень ровный. Ну, да, и видны эмоции, конечно, на лице спортсменки из ожидала, Она все отдала в этом поединке. Потому что в таком бою всегда хозяевам отдает. Поэтому очень, ну, неожиданно. И для да, нее. Вот мы сейчас видим очень расстроенность от да, Долгатова. Да, Да, к сожалению, Садат Долгатова покидает этот турнир с бронзовой медалью. Я так хотел, чтобы у него было золото.